ответы на вопрос нужны ли какие-то особые качества чтобы добиться успеха? какие какие есть у вас? Я считаю, что человеку не нужны особые качества, потому что они есть у всех да? каждый человек находится в дуальности что-то у него есть больше предрасположенности, есть меньше предрасположенность что-то у него развито больше что-то развито меньше То есть каждый человек он обладатель всех качеств. это мое вот прям такое убеждение стопроцентное. Просто у кого-то какие-то качества, ну, например, храбрость, да, взять храбрость. Для достижения цели нужна храбрость? Нужна. Нужно там пойти с кем-то поговорить, о чем-то договориться, что-то купить, запланировать. Ну, вообще, в принципе, какие-то сделать действия. Нужна какая-то вот такая вот волна, основанная на отваге, на смелости, на храбрости. Это есть у всех. Просто кто-то более храбрый, кто-то менее храбрый. И самое главное, это все развивается. Я такой же, как все люди родился очень таким э, ребенком рос не сказать спокойным ну скажем так уединенным я не умел общаться я не умел разговаривать с людьми я не умел строить отношения у меня практически не было друзей и вообще в маленьком возрасте и в школе и в средних и в старших классах у меня может быть ну, два друга было три с которыми я общался с остальными людьми мне было тяжело общаться Прошло время, как-то это развивалось, что-то что что я видел, что мне не хватает, и я с этим работал. Вот, наверное, вот, вот это вот особое качество, которое очень важно для, для всего, для любого развития. Очень важное качество – это двигаться, да, развиваться в том, что у вас не получается. И когда мы говорим про успех, то там… Уже давно известен, известен набор качеств, которые вам помогут в том, чтобы добиться успеха. Это ваше управление эмоциями, это умение быть лидером. Там тоже включаются какие-то несколько качеств. Это умение э, ставить цели, планировать, умение двигаться вперед. И вот эти, можно их назвать особыми качествами, они на самом деле ники не особые. Они обычные качества, которые развиваются в каждом человеке. Какие есть у меня, ну, наверное, я научился управлять своими эмоциями. Я могу быть лидером, но мне не очень хочется. И тут еще важно понимать, успех для вас это что, да? Для кого-то успех это найти работу и там отсиживаться и получать зарплату. Для кого-то успех это построить какой-то бизнес, где много людей, которыми ты управляешь. У меня мой бизнес, он включает в себя... Ну, наверное, вот коммуникативные качества, с которыми я работаю, плюс какие-то умения, знания в психологии, которые я использую в своей работе. Что-то у меня уже наработано, что-то я нарабатываю. Кстати, я много занимаюсь, сам учусь, поэтому я не могу сказать, вот если резюмируя ответ на этот вопрос, я не могу сказать, что у меня там есть супер какие-то особые качества, Качество есть обязательно, я с ними продолжаю работать. Надеюсь, вам помог этот ответ на вопрос.